Времени суток, вы с любовью без него, кроме как в деревне. Хлещет дождь. По-другому не скажешь. Но сидеть дома и не показать, что рассвели у меня лилию, было бы. Было бы было бы нереально. Посмотрите, какая красота у меня распустил. Нет у нас погоды. То у нас ветрище, то у нас дожище. Ну как же без того, чтобы не показать вам эту красоту. Посмотрите, какие громадные-громадные распустились лилии. Просто шикарные. Ой, я люблю желтый цвет и мне очень нравится вот это великолепие. Ну что-то что просто чудесное. А история моих лилий такова, что когда-то я была в Голландии у дочери. Ну когда это? Три года назад родилась у меня внучка я туда поехала я скажу, не сажала эти лилии да вообще все у меня на участке какое-то новое все я только начинаю сажать я взяла такой микс лилии микс и вот тут по тропочке у меня обычно тропочка такая идет к теплице я посадила эти лилии первый год они у меня сидели ничего особенного они зацвели. Это, конечно, великолепие. Вот нет погоды. Было бы солнышко, и, конечно, было бы интереснее их показать. Но солнца нет. Льет дождик сегодня ни с того ни с сего, скажем. Полил с утра, уже ночью начал свое шествие. И посмотрите, и в это время распустились лилии, Красивая. Конечно, красивая. Вот эта грядочка она у меня тут стоит. Вот ну, место. Как я ухаживаю за лилиями. А это такое, такой цветок, который не требует особо таких каких-то заморочек. Посадил и жди красивых цветов. Но лилия очень любит золу. Вот если вы видите, вот у меня зольные посыпки. Потому что у нас в бане, конечно, мне не жалко абсолютно этой золы. Я и поливаю в нее, эту лилию. И ей это очень нравится. Очень-очень прям высота такая. С благодарностью она меня ответила на эту заботу. И вот такой шикарный микс у меня получился здесь на этой грядочке. Тут еще вот такой, совершенно другой. Цветочек в крапинку. А, все сегодня в капеле, все сегодня в дожде. Еще вот это должна распуститься. Ну, оранжевая какая-то. Оранжевая у меня вот одна. Тут такое, типа лосося. Вот. Желтая. Ой, желтая какая красивая. Белые-белые громадные цветы. Стали они еще до конца не распустились. Но вот какая будет погода завтра, никто не знает. Поэтому надо показать вам сегодня, что происходит. На грядочке с линиями у меня. Но ну, то, что это красиво, и дождик тут шумит, шуршит, вторит <толит> под эту красоту, ну как же это замечательно. Лилия красавица. Я считаю, что это королева сада. Вот у меня такая просто маленькая грядка для посадки линий. Но она меня благодарит своей красотой. Благодарит. Это очень красиво. Послушайте шум дождя, посмотрите на мои красивые цветы и порадуйтесь погоде. Пусть это будет дождливо и порадуйтесь тому, что расцвели эти замечательные цветы. О, погода, какая же она есть! Какая есть, такая и есть наша погода. И этому надо радоваться, что пошел будут огурцы, помидоры. Хотя они уже идут и в изобилии. И огурцы, и помидоры. Посмотрите, полюбуйтесь на мою красоту цветения королевы сада Лилии. были с любовью из моего домика в деревне мир вашему